Так, здравствуйте привет всем кто любит э, заниматься ремонтом своих автомобилей лично без всяких этих сейчас мы будем э, просматривать такую ситуацию мне э, приехала машинка помог, попросили помочь сделать <с Horizon> причина в чем что у него э, стала машина и не заводится Вообще ничего не срабатывает Причину мы нашли Решили проверить в чем ЭБУ Электронный блок управления Электронный блок управления Это управляет полностью всей машиной Она стоит вот здесь Вот, вот в этой дырочке Сейчас я вам покажу, попробую Постараюсь Так, видно, Вот под этой штучкой Она там прикручивается и вот она стоит Но там ее нету, я уже ее снял Снял мы ее успели спасти, этот блок. Успели. То есть успели как просушили. Я уже уже лежит, я уже полностью просушил, высушил электронный блок управления. Уже все же, у меня готовы. Так что, мужики, смотрите, на этом калина это очень проблемная вещь. Я этот ему чуть поставил, чтобы она не так уж сильно это протирала. Затекала, ну, и больше не затечет Ну, мало ли что Я ее оттуда, убирайте Только покупаете машину, мой совет Убирайте ее сразу оттуда, со штатного места Электронный блок управления Вот так он выглядит Вот он У меня январь 7-2 Январь 7-2 Электронный блок управления на этой машине Смотрите, убирайте ее сразу оттуда Потому что там э, течет э, печка Находится в этом положении, находится, находится печка э, В печке здесь находится радиатор Радиатор, соответственно, заполняется жидкостью, охлаждения. И этот радиатор в большей случае, ну, практически во всех машинах Из, из 100 машин, 90 машин идет вот эта протечка Протекает и затекает в блок управления если она залита И вы вовремя не успели ее реанимировать Все, капец Это сразу, пацаны, меняйте Вам придется ее менять А она тоже стоит около 6-7 тысяч На данный момент Стоит где-то около 6-7 тысяч Так что, мужики следите за этим тоже Если купили машину, то э, Недостаток заключается в этом так, ну я вот ее поменял, и смотрите, убирайте. Ну вот некоторые предлагают вот сюда вот ее закручивать, а зачем? Я вот ее что чтобы не так, и все, да, вот. можно закручивать, можно, но на эту машину вот мужики торопятся, попросили побыстрее. Вот я ее сделал, сделал где-то, наверное, ну у меня была бы ушка старая. Старая не привозили, и новую заменил мужикам. Тоже напотекало, они мне сразу сказали Ничего, не реанимируй не, Забирай ее себе А нам новую привезли, я им поставил У меня вот старая Я ему сразу поменял ТБУ оп, И машина заработала Чтобы ничего не перепрошивать, ничего не делать Мы, соответственно Почистили ему эту старую И реанимировали Прочистили как? Разбирали Разбирали ее Ну, я протирал ее спиртом Спиртом протирал Дал ей время высохнуть, высушивал, дорожки чистил, там, где контакты подзакислились, и все нормально. Включил, и все, машинка работает. Так что, мужики, вот хороший совет, сразу убирайте ее оттуда, иначе будут большие проблемы, большие проблемы, это где-то около 7 тысяч. Грубо говоря, сейчас просто не знаю, сколько она стоит, это раньше было. Так что, вот, мужики, вам хорошая напоминалка. Спасибо большое, до свидания.